Здравствуйте, дорогие любимые мужчины-подписчики! Сегодня у меня удивительная тема для вас. Я долго думала, как связать ваши волнительные вопросы, которые вы пишете в своих историях, и у меня родилось такое название тема, «О чем говорит ее молчание?». В принципе, это внутренний анализ а, а, глубинного отношения к вам с ее стороны. Здесь вы можете загадать любую ситуацию с вашей любимой женщиной. А, то есть вы можете быть на расстоянии, вы можете жить вместе, а, вы можете пока даже не знать друг от друга. Да? А, то есть новые отношения. Вы можете а, чувствовать какую-то волну экспрессии к загаданной вами даме, но пока не признаться ей. То есть это могут быть любые ситуации, в которых вы сейчас нашли себя. То есть всех я вас здесь объединю, на этом столе. Ну что ж, а, сегодня у нас будут работать сразу три колоды. Это колода... Как всегда, моя любимая, одна из самых любимых, второй Лин Дуглас, колода Монара и карты Линерман, которые всегда показывают самые тонкости, нюансы отношений. Конечно же, я расскажу и о вашей ипостаси, да, в раскладе, то есть то, что будет показано картами, да, в какой ситуации вы находитесь. Большинство э, мужчин себя здесь увидит, И я надеюсь, этот расклад очень поможет вам в дальнейшем выстроить счастливые, благополучные и, скажем так, результативные для вас отношения с любимой женщиной. Расслабляемся. Как всегда, на канале «Торой Лена». Первое, что нужно сделать, это отбросить полностью все проблемы, вспомнить о том, что вас только двое в вашем мире, и этот мир сейчас я разложу на этом, можно сказать, очень красивом синим небесном своде. Ну что ж, начинаю концентрироваться, я вижу, вы расслабились, Продолжайте углубляться, а я буду выкладывать, как всегда, авторский расклад. Итак, тема сегодняшнего дня, когда вы нажали на это видео, звучит так. О чем она молчит? Что у нее внутри? Продолжаю выкладывать на колоде Монара, это такая колода, скажем, такая дерзкая, да. она очень похожа на женское поведение иногда, правда? Но сейчас мы посмотрим, о чем же все-таки она молчит, что у нее внутри, может быть она что-то хочет вам сказать, даже может быть прокричать. Может быть, сердце ее разрывается от тоски к вам, а может быть, наоборот, она равнодушна, вообще забыла о вас. Никто не знает, пока эти карты э, лежат рубашечками вверх. Но очень скоро мы узнаем, а все-таки о чем же она молчит. И карты Ленорман завершат этот образ который сейчас я покажу вам. Ну что ж, расклад выложен, и я начинаю свой откровенный рассказ о ее молчании. Ну, начнем с того, что карты таро и карты Ленорман на своих оборотах показывают такую картину, а именно старший аркан справедливость и карта рыбы чувства. Я могу сказать, что по этой связке эта женщина, она считает, что она справедлива к вам. И те чувства, которые она испытывает, они верны и честны по отношению к вам. Какие это чувства мы сейчас увидим? А также посмотрим, что именно карты скажут о вас. В любом случае у этой женщины есть к вам чувства, и она считает справедливым очень многие моменты, сейчас я считаю эту энергетику, она немного воинственна к вам, потому что есть какая-то между вами колкость. Вот эта вот ситуация справедливого аркана, да, здесь женщина лежит, вернее, сидит с мечом, она как бы хочет вам сказать, я замолчала. Я не проявляю своих чувств, но я не проявляю их, потому что что-то произошло до этого, то есть это справедливо, но чувства есть. Так что те молодые люди, которые переживают, что чувства прошли у загаданной вами леди, либо она начинает забывать вас, я бы так не сказала. Ну что ж, откроем верхний ряд. Сразу выпал король пентаклей, то есть вы. Могу сказать сразу, что у вас есть еще какие-то отношения, потому что вы здесь выпадаете мужчиной именно пентаклевым. А в данном раскладе, так как я смотрю по классике таро, я специально заложил здесь из четырех королей, да, именно ту позицию. Если это пентаклевая карта, то мужчина имеет еще одни отношения, да, то есть он находится в каких-то постоянных отношениях и женщина, которую вы сейчас загадали, она, скорее всего, ваша либо тайная женщина, либо новые отношения, но вы пока находитесь в других отношениях. Если вам эта ситуация не подходит, то тогда вы можете рассматривать это как частный случай, да? Вы понимаете меня. Но в основном, основная... Позиция да, этой карты и основная характеристика короля Пентакливы – это то, что этот человек находится в постоянных отношениях. Возможно, с этой дамой, на которую вы смотрите. И такое может быть. То есть вы смотрите на свою супругу. Дальше идет «пятерка мечей». Вы нечестны с ней. Вот поэтому выпадает а, саршаркан правосудие, да, справедливость. Нечестны. Что это значит? Вы совершаете поступки, которые либо женщина считает для себя неприемлемыми, либо вы не раскрываете своих намерений, либо вы находитесь в конфронтации с этой женщиной, либо вы не нашли до сих пор к ней подход, либо у вас много соперников, такое тоже здесь есть, либо у вас... Есть к ней какие-то, какие да, появились планы на нее, но, но, вы хотите схитрить, вы хотите каким-то методом пойти, да, в дальнейшем, который не совсем открытый. То есть вы закрыты перед этой... Женщина, которую вы загадываете, да, что дальше? Да, совершенно верно, вы действительно двигаетесь и собираетесь, вернее, двигаться в ее направлении, так как следующая карта выпадает рыцарь кубков. Рыцарь кубков – это влюбленный мужчина, который собирается признаться либо ну, в своих любовных ощущениях, чувствах, так как у нас здесь на обороте карты чувства, я с синхронизацией уже начинаю понимать, вырисовывать эту картинку, и эта женщина, она скорее всего это тоже чувствует ваши какие-то вибрационные, да, ну как бы ситуативные какие-то мотивы, но при этом она ощущает, что вы это делаете каким-то странным образом, по пятерке мечей. Возможно, вы сейчас э, с этой женщиной на, пытаетесь наладить контакт. Я думаю, многие здесь проигрываются пары именно в этом ключе. Э, ну что ж, откроем следующую карту. Она более разъяснит, чего же, же все-таки, о чем она молчит. А Она молчит о том, что э, тройка жезлов. Она молчит о том, что ей, в принципе, эта ситуация нравится. То есть она действительно ждет этого рыцаря кубков. Более того, она даже смотрит в его направлении. Вот так, собственно, показывает первый ряд моего расклада. Ну что ж, она молчит о том, что вы ей не безразличны и что, скажем так, было бы справедливо, если бы вы не медлили. Король пентаклей, кстати, здесь прочитывается как король, который мужчина, то есть который... Слишком долго думает, долго запрягает, и как бы, возможно, женщина разочарована а, тем, что вы заставили ее долго ждать. Либо а, вот, пятерочка мечей, все пытаюсь эту карту, да, еще больше считывать. А, так как тройка жезлов выпадает, возможно, кроме вас есть еще уже какой-то у вашей женщины вариант, да, скажем так, вариант, и она рассматривает и вас, и другой вариант. Поэтому, как бы здесь выпадает, собственно, старший аркан. Справедливость. То есть, по справедливости, да, заглядывая в будущее, я могу сказать так: по справедливости она будет оценивать ваши действия. То есть пятерочка мечей. Если вы рассчитываете на какие-то хитрости, она в отношениях с этой женщиной, думаю, вряд ли, скажем так, восстановит, если кому это актуально, либо укрепит, либо э, сформирует ваши близкие, да, именно близкие отношения. Собственно, об этом молчит. Может быть, некоторых мужчин женщины заблокировали. Вот эта «пятерочка мечей» обозначает еще блокировку. Это не значит, что эта блокировка была, по сути, скажем так, ну, как вам сказать, ну, что вы что-то такое страшное сделали, да, что-то, может быть, там сказали очень неприятное этой женщине. нет. Это просто говорит о том, что ей в какой-то момент было не очень комфортно с вами в отношениях, и она восприняла это как, ну, скажем так, как упрек, что ли, ваш, и, возможно, закрылась. То есть «пятерка мечей» здесь может означать именно вот это молчание, да, но молчание опять-таки не на пустом месте, оно вызвано тем, что, собственно, именно король Пентакли, либо он находится в отношениях, повторюсь, еще в каких-то, и поэтому женщина ревновала, да, а, собственно говоря, либо, либо, либо, либо вы а, оставили все на самотек, да, какое-то время. Какое-то время вы не двигались, вы пропали. Вот скорее здесь даже проходит с вашей стороны молчание. Как ни странно, вроде бы мы спрашиваем, о чем молчит она, но вы тоже молчите. Я могу сказать, ну, пожалуй, больше половины моих зрителей сейчас тоже молчат по отношению к загаданной вами личности Эльзавида. Ну что ж, следующий ваш поступок, я уже объявила, это рыцарь кубков. И вас ждет тройка жезлов. Тройка жезлов – это, скажем так, формирование ваших будущих взаимоотношений. То есть женщина на самом деле настроена на вас. Она опять-таки встречает этого рыцаря, она смотрит ему, можно сказать, прямо в глаза да, в будущем. И пытается понять, искренне ли он с этим кубком к ней пришел на встречу на свидание у кого что да здесь кстати очень многие люди загадывают на отношения которых пока нет и именно поэтому я чувствую какую-то тревогу вашу тревогу вот эта пятерка мечей она как бы знаете она мне дает понять что вы, не совсем вышли еще с каких-то других отношений, где вам было очень тяжело. И вы с этой позиции тяжелого ума-сердца подходите к новым отношениям. Ну, я могу вас успокоить, «Пятерка мечей», она не относится к вот этой картине, да, к картине ваших новых встреч. Почему? Потому что там человек вам идет с позиции чувств. Опять-таки, карта Ленорман. Дальше я открою внизу да, нижний ряд, что нам там Ленорман скажет. Но пока вот я могу сказать, что женщина она никаких камней за пазухой, скажем так, не носит по отношению к вам. Более того, вы мне выпадаете скорее более таким... Возле вас пятерочка мечей, да? Я бы не сказала, что здесь какие-то какие-то ситуации, которые бы вас могли устрашить, разочаровать, либо нагнетать вашу психику, да? скорее вы здесь медлили. Опять-таки повторюсь, скорее это позиция именно короля Пентаклиова. Кстати, могу вас немного охарактеризовать по отношению к данной женщине. Я могу сказать, что вы человек серьезный, а вы ко всему подходите в своей жизни с позиции долгого взвешивания, сравнения, анализа. И, скажем так, у вас есть опыт в отношениях, вы обладаете ресурсностью, вы обладаете м -м, таком, знаете, гибкостью ума, что ли. То есть вы можете себе очень многое как бы продумать, да, перед тем, как действовать. И только маленькими шагами двигаться вперед. Есть у вас такой вот в характере такая черта, как медлительность. Не знаю, хорошо ли это плохо для вашей женщины, опять-таки, но я вижу, что для нее это пятерка мечей. Она молчит о том, что, собственно, не все, не все было гладко в ваших отношениях до этого момента. Ну что ж, смотрим далее. Открываем Монару. Хм, двоечка воды. Ну что ж, вы любите эту женщину? Хотя иногда ваша любовь для нее... Ну вы ее как знаете, вот на, на Монаре здесь такая немного карта. Вообще это утрированная колода, она показывает, Чувства с позиции страхов, либо с позиции какого-то, знаете, каких-то неуверенности в себе. То есть здесь она такая очень красноречивая, эта колода. Двойка воды – это, в принципе, двойка кубка второй Но здесь она означает что ваша любовь, она немного болезненная для вас, да? Вы как-то слишком нагнетаете. Вот помните, я вам говорила, много страхов у вас. Может быть, поэтому вы долгое время не действовали, но ваша женщина, она молчит о том, что ей тяжело. Тяжело скорее всего ожидания, потому что здесь на карте такой пейзаж, такой лунный, и запущенный такой замок на вершине, мужчина и женщина в воде, и мужчина ее как бы сзади так сильно как бы вот так вот ну чуть ли не задушил, да, вот можно сказать, вот что-то вот как, какой-то надрыв в этой карте есть. Возможно, вам нужно больше разговаривать друг с другом, и меньше конфликтовать по этой карте. Это для тех, для кого это актуально. Если вы пока, ну, скажем, не виделись, не слышались, у вас нет этой проблемы, то, то есть это новые какие-то отношения, я могу сказать, идите смело вперед по этой карте. Это двойка кубков. По этой карте вас ждет светлое будущее. Светлое, понимаете? А Рыцарь кубков и двойка воды. Это говорит о том, что со стороны женщины есть к вам ответное чувство. А, и оно будет по карте Ленорман на обороте колоды Ленорман. Следующую карту я беру которая под пятеркой мечей. Здесь карта скорости, колесница. Женщина здесь выпадает страстной натурой. Эта карта уже выпадала в одном из моих видео на раскладах по Монаре. Могу сказать, что э, вам повезло с вашим выбором. Во-первых, женщина молчит о том, что она страстно вас желает. И, скорее всего, пятерочка мечей о том, что каким-то образом вы спасовали перед этой женщиной. Что-то произошло в вашем, в вашем прошлом, где вы как бы дали задний ход. Задний ход своим чувствам, страстям. Я так это вижу. Скорее всего, из-за того, что у вас были другие отношения. Это вот большинство проиграется. Да? Большинство мужчин, Увидят себя сейчас со стороны. Скорее всего, вы не решились на что-то по причине того, что, ну, скажем так, это было опасно для вас. И, собственно, вы, скорее всего, в отношениях еще находитесь. Опять-таки, безоценочно мое здесь предсказание для вас. Я могу сказать, что страсть здесь большая. Кстати, ваша страсть здесь тоже видна, потому что здесь камера, вы как бы отзеркаливаете друг друга на карте, да, как на карте колесницы, Монара. Это старший аркан. Я могу сказать, что как стоит и с этой стороны, вы молчите о том, что вы друг друга страстно желаете. Вот, наверное, резюмируя, я. Да, вот резюмируя вот эти вот связочки, скорее всего, ваше молчание вызвано тем, что вы оба очень огненные. Страстная натура, зажигаетесь быстро. Да, следующая карта тоже старшего аркана – солнце. Ваша женщина – это солнце, яркое такое, знаете. А, что такое солнечная энергия? Ну, когда женщина-зажигалка, на появлении ее вы чувствуете себя... Лучше, чем когда-либо. У вас все оживает внутри. Ваша либидо цветет, если, либидо, если можно так выразиться. Вы чувствуете себя настоящим мужчиной. И, возможно, только с этой женщиной. Кстати, рыцарь Кубков говорит о том, что именно поэтому вы хотите увидеться с ней, признаться ей, может быть, чем-то, либо подарить что-то очень красивое. Да, здесь символизм. Кубок такой любви рыцарь будет э, дарить своей даме. Кубок любви – это не обязательно именно кубок. Это может быть какой-то подарок вы хотите ей преподнести. Да? По карте солнца – это очень классная карта для отношений, для любовных отношений. Здесь два старших аркана – колесница и солнце. Вы очень стремитесь к этой женщине. Для вас она солнце. Она же молчит о том, что вы ей, в принципе, освещаете какие-то ее, ну, скажем так, большие стремления по карте колесницы, какие я ее уже говорила, у нее очень много к вам страсти, и она хотела бы утолить ее с вами. Здесь э, прекрасный расклад на тайные, можно сказать, мысли вашей дамы. Открываю следующую карту. Десяточка воздуха. Хм. Но я могу сказать, что эта женщина когда-то от вас упорхнула. Для многих из вас это проиграется. Вам было тяжело пережить это. Упорхнула она по причине, скорее всего, опять-таки, повторюсь уже в n раз сегодня, потому что, скорее всего, у вас были еще какие-то серьезные отношения, и она посчитала ну, наверное, эту ситуацию неприемлемой, скорее всего, а, может быть, на тот момент тоже считала, что вы, скажем так, ну, не хочу вас обижать, молодые люди, ну, не поняла ваших мотивов, да, то есть не поняла, почему вы в каких-то каких ситуациях, ну, пасуете, что ли, да, Возможно, меня смотрят здесь очень молодые ребята, которые там 20-25 лет, для которых это новые отношения, и для них это были такие большие чувства, да, сразу в нахлест, как бы их завладели чувства, да, их как бы сердцем, и они не нашлись сразу, как как эти отношения а, начать, как бы развивать, возможно, не было опыта у некоторых молодых людей, да, и как бы здесь чувствуется, что женщина предпочла, ну, не то чтобы предпочла кому-то вас, да. Вас много, я не могу сказать каждому конкретно причину, но причина была у вас, это я могу точно сказать. Причина, возможно, даже бытовая какая-то причина, что-то ей не понравилось. Может быть, вы не сделали ей какое-то предложение, о котором вы говорили, обещали. Может быть, вы уехали куда-то и не сообщили об этом. Пятерка мечей – это всегда карта какого-то, знаете, неприятного ощущения, осадка, который остался. Вы не поняли друг друга в любом случае. Поэтому между вами молчание повисло. И молчание длится уже больше, чем полгода у многих. Ну, 5-6 месяцев, у кого-то даже больше. И поэтому, собственно, некоторые женщины включили здесь игнор да, видеть этой десятки воздуха. Но опять-таки, э, игнор-то, может быть, некоторые из них включили, но туфелька у вас в руках. То есть женщина, она что-то вам оставила на память, чтобы вы о ней не забывали. Возможно, вы все-таки общаетесь, но общаетесь как-то, знаете, не знаю, каким-то странным образом для вас, потому что, знаете, здесь проигрывается такой сюжет какой-то романтической сказки, что ли, когда женщина с одной стороны хочет с вами быть, а с другой стороны дразнит вас, как бы хочет показать, ну, а теперь я посмотрю, что ты, на что ты способен, да, вот я чувствую, что женщина, она что-то хочет вам тут доказать. И явно она ждет вашего какого-то шага, что ли. Потому что она считает, вот это именно мысли женщины, что вот она по солнышку порхнула от вас. Почему? Да потому что вы что-то вот не досказали, может быть, не доделали в отношениях, может быть, пообещали, не сделали, может быть не знаю, вы собирались куда-то вместе поехать, у вас не получилось. Понимаете, здесь женщины очень разных возрастов и разного, скажем так, как вам сказать, мировосприятия, что ли, да? Как и разного уровня мышления, я и так могу сказать. Поэтому, если мы, скажем, в общем, то поправить эту ситуацию, конечно же, можно. И в принципе на этом столе вы видите в будущем рыцарь кубков и тройка жезлов. Вы действительно будете в дальнейшем выстраивать ваши отношения. Не волнуйтесь, не переживайте. Все поправимо, но я могу сказать, что на тот момент, когда мы смотрим, да, вот когда мы смотрим, женщина действительно молчит. Она молчит и ждет от вас. То есть она как бы оставила вам туфельку в руках, улетела, но она как бы там не очень-то далеко от вас, да, в эзотерическом плане. расстояние это может быть огромным. Но она все-таки рядом с вами, да, в ментальном уровне. Она наблюдает, что же вы будете делать, как вы выйдете из ситуации, в которую вы сами себя загнали. Ведь она считает, что пятерочка мечей была в ваших отношениях ну, недопустимо. Помните, он, она у нас постоянно выходит в раскладах. И я вот все говорю, да когда же она уже эта пятерка мечей, собственно, не будет выходить в раскладах. Ну что ж, открываем крайние, да, вот карты. Это карты Ленорман. Они нам покажут исход этого дела. То есть о чем она молчит. И что будет в будущем. Я специально здесь поставила такую меточку для вас не знаю что в этих картах я как бы расцениваю их с позиции вашего благоразумия да то есть вы понимаете ситуацию которую я здесь обрисовала начинаете действовать с позиции открытости и карты нам показывают исход, да? То есть мы сейчас посмотрим. Возможно, кстати, вы, у вас пока дружеские отношения, вы бы хотели э, большего, и мы здесь тоже это увидим. В общем, мы посмотрим все, что касается любых ситуаций, любых отношений, да, с кем бы вы ни загадали, а что, собственно, вас ожидает. Да? Начинаем смотреть. Хм. Карта змея. Проявите мудрость, и здесь попахивает очень интересным развитием. Я могу сказать, что карта змея она здесь ассоциируется с сексуальностью женщины. Вот действительно, по карте колесницы и двойка воды. Выбрали женщину, которая, во-первых, мудра, а она видит ваши, скажем так, ну, небольшие косички, назовем их так, но при этом, при этом она борется с собой. Почему? Да потому что, открою небольшой секрет, она действительно к вам настроена и молчит она о том, что вы ей нравитесь. И нравитесь по змее именно в сексуальном плане. Ленорман здесь очень интересно показал нам. Неожиданно, не ожидала я увидеть эту карту. Ну что ж, смотрим дальше. Да, клевер, у вас будет удача. Вот у вас будет удача при налаживании отношений, при тому, что вы покажете своего рыцаря кубков. Женщина еще больше вам откроется еще карта клевер в ленорман говорит о том что эта женщина приносит удачу она приносит удачу вам скорее всего когда вы ее встречали я думаю что вы это сами почувствовали почему потому что выпал здесь король пентаклей а король пентаклей это человек Который всегда Связывает свою жизнь У него понимаете пентакли это ценности Они у него на первом месте И вы наверное Больше всего в жизни цените Женщин которые По вашему мнению да, По вашему мнению Ресурсные То есть они обладают вот этой манкостью Судя по всем этим картам Они обладают Вот этой вот Ощущением, что с этой женщиной а, ну, будешь просто <смех> я много раз это говорила в раскладах. Это такая привилегированная особа, а, женщина с большой буквы, да, которая, как вам сказать, ну, которая мало того, что не даст заскучать, она обладает некой такой. Харизма для вас. И эту харизму видите не только вы. И, конечно, вам приносит огромное удовольствие общаться с таким человеком. И уж тем более появляться с таким человеком где-то в общественных мероприятиях. Либо просто знать, что такая женщина рядом с вами. Даже если вы просто общаетесь, просто быть в друзьях с такой женщиной. Это реально карта вот большой удачи, клевер. Ленорман легкости, как бы, знаете, в отношениях, когда вы на одной волне, когда вам особо-то ничего не надо для отношений-то и делать. Ну, как бы надо, понятное дело, мы уже об этом говорили, но не так много вкладывать, как в других отношениях, где есть просто женщина зависима от вас, либо она там намного, скажем так, на две ступени ниже вас, в том числе и в умственном развитии и так далее. То есть вам, во-первых, с этой женщиной интересно, вы считаете ее большой удачей, большой подарком в жизни. Она, кстати, молчит о том, что вы для нее принесли тоже удачу. Вот ваше появление в жизни для тех, кому это актуально, да, она вас помнит, несмотря на то, что как бы там молчит, да? Но она у вас вспоминает. Вспоминает и по двойке кубков, могу сказать, по карте семерка, карте «Змея» в Ленорман. Она вспоминает имена вашей сексуальной привлекательности. Может быть, кому-то это было интересно, узнать такую тайну женщины. Но вот здесь вот проигралась так. То есть вы ее чем-то даже поразили. Не знаю, чем, но вы все разные, ну, что-то она на вас такое нашла. Вот, скажем так, интересный задел, да, и следующая карта Ленорман, звезда. Ну что ж, ну, это потрясающе, конечно, вот. Смотрите, удача, звезда, сексуальность. Ну что ж, что такое звезда в Ленорман? Я не знаю, наверное, вот Всегда, когда мы смотрим на Ленорман, любую тему выпадает эта карта, я не знаю. Я уже очень много раз говорила об этом, но повторюсь, наверное, еще раз, все-таки стоит это того, звезда это карта исполнения, во-первых, вашей мечты. То есть здесь это прочитывается так, она молчит о том, что вы уже вместе с ней во первых созданы друг для друга она так считает более того вы молчите о том что вы ее считаете своей звездочкой понимаете да вот как прочитывается более того вы на большом расстоянии находитесь по десятке воздуха потому что эта карта лежит под этой картой, да и если брать следующий верхний ряд, тройка жезлов, то ваши отношения можно назвать звездными. Что такое звездные отношения? Это отношения даны вам на долгое время и они приносят не просто какие-то сладостные моменты, да, которые приносят там счастливые отношения. Эти отношения вам были как бы посланы свыше, до вашего рождения. То есть это как закладка судьбы вашей матрицы. То есть вы должны были встретиться. Другое дело, сможете ли вы удержать такие отношения и насколько вы готовы к этим отношениям, это уже конечно совершенно другой вопрос. Но эти отношения, они можно сказать судьбоносны в вашей жизни. И вот когда выпадает такая троечка симбиоз, да, в виде змея, клевер и звезда, я могу сказать, что очень много мудрости в том, что вы встретились, да, мудрости вселенной. Вы встретились не просто так, скорее всего, по первой карте. А здесь какой-то будет очень большой рост у вас, в этих отношениях, вы что-то приобретете, какую-то силу, какую-то... Возможно, даже вы переродитесь в какого-то совершенно другого человека, которого вы даже пока не знаете. Ну, раз вы не, пока не в этих отношениях. И еще я могу сказать, что Вселенная, Вселенная она вас очень любит. Вы удачливый человек по этим трем картам, я могу сказать. Если вы сейчас, мужчина, смотрите меня, и у вас не все хорошо в жизни, то знайте, что здесь по этим двум старшим арканам Солнце и Колесница. Вселенная хочет вам сказать, что у вас это все было не очень хорошо, да? то, что я сейчас сказал до этого, Потому что вы тормозили. Вы тормозили свои какие-то жизненные процессы. Сами тормозили. Вы не верили в свет. Вы, не ве... вы как бы... А, как вам сказать? Вы играли на темной стороне. Что я имею в виду? Вы больше, больше общались с женщинами... женщинами по... Ну, если так образно, да? По низшим чакрам, по дьяволу. То есть вы... Понимаете, вы выбирали женщину с позиции потребления. Ну, только я вас не оцениваю. Я говорю, что было у вас в прошлом. И, возможно, это не давало вам встретить такого человека. Либо, если вы и встретили, то этого человека с вами ну, по десятке воздуха скоро не оказалось. Да? То есть человек вас покинул. Потому что была эта «пятерка мечей». Скорее всего, это была измена. И либо вы были на тот момент в отношениях, как я уже говорила. Но у вас есть здесь любовь, обоюдная любовь. И по этим двум картам я могу сказать, что страстная любовь. И если вы сейчас в будущем приобретаете силу мудрости, то я могу сказать, вы очень долго были в разлуке, многие из вас. И многие из вас осознали, что именно эти отношения, о которых мы сейчас говорим, они для вас приоритетны. Именно поэтому идет легкость. Лег легкость, с которой вы мечтаете об этих отношениях. да, Вот вы мечтаете. И почему вы об этом думаете так много да, по карте змеи, ваши мысли? Да потому что вы помудрили, вы стали взрослее что ли вы выросли немного над самим же собой в этих отношениях вы поняли как важен рыцарь кубков да вместо того чтобы ну, ранить этими мечами да любые другие какие-то совершать действия опять-таки в прошлом это карта прошлого а в будущем у вас рыцарь кубков и тройка жезлов замечательные карты созидания «Тройка жезлов, рыцарь кубков». А, такой расклад, знаете, он с одной стороны такой уроковый немного, но такой как бы, да, вы видите и свое прошлое, и настоящее, понимаете уже, на какой стадии вы находитесь, осознание. Но я могу сказать, карта звезды, вот именно в позиции, крайней позиции, карта чувств на обороте, Полинорман, дает мне уверенность такую вам заложить такую, знаете, вот платформу вашего на, вот, на данный момент а, такого, знаете, посыла, что да, эти чувства, они для вас решающим образом изменят вашу действительность, да, вашу реализацию в жизни. Я уже говорила про эту карту Звезда. Но опять-таки, мы сейчас больше говорим о ее молчании. Вот женщина здесь очень мудра. Она все это видит, все, что вы делали до этого, что происходит сейчас. Но она, несмотря на это, по легкости, по легкости, да, по какому-то ощущению... Эм... Ну, идет в развитие, Она не идет в ненависть Она не идет а, То, что вы боялись да, В агрессию Несмотря на пятерку мечей в прошлом Вроде бы выпадает карта скорости Колесница да, Куда она идет? Она идет, смотрите Она идет, как ни странно к карте удачи Вашей удачи, к карте колесница То есть она либо простила Все, что было в прошлом да? Либо она настолько мудра, что она как бы закрылась, но при этом э, вас не закрыла То есть закрыла свое сердце, да? но при этом не оставила ненависти, опять-таки агрессии по отношению к прошлому Я вот еще хочу в Ленорман справедливости, кстати, она все это сделала. Она считает, что она справедливо поступает с вами. Теперь я понимаю, что она молчит. Она ждет вашего шага, потому что последний шаг, который вы совершили по отношению к ней, это была пятерка мечей. Да, вот то, о чем я говорила. Ну что ж, будущее у нас мы просмотрели, да, будущее прекрасное. Давайте посмотрим еще совет от карт Ленорман для вас. Я, в принципе, не собиралась брать советов. Здесь и так все понятно, но я хочу более детально все-таки просмотреть, что еще, может быть, что-то еще вам нужно понять в своем отношении к этой женщине. Смотрите, вышла карта птицы. Вам необходим этот разговор. Молчит она, потому что не разговариваете вы. Какой разговор? На обороте у нас карта сердца, сердечный. То есть вы совершенно правильно делаете, что в будущем вы решаете по рыцарю кубков прийти и сказать все как есть, да, может быть каком-то моменте объясниться, почему была эта пятерка мечей. Вам необходим, необходимо общение. В принципе, это молчание, которое между вами, да, молчание. Оно, скорее всего, скорее всего было по причине, которые я уже озвучила, да, ваша вашей неуверенности. В том, что ваши, у вас много страхов из-за этого вы, вы совершали поступки которые ранили ее и потом скорее всего замолчали вы и женщина вышла из отношений теперь я уже в сенастрии все эти здесь у меня 12 карт да все эти 12 карт сенастрии прочитываю и понимаю прекрасно, что на самом деле не женщина замолчала, да? Хотя наша тема сегодня, о чем она молчит, что бы она вам сказала бы, да? Но она вам уже сказала, смотрите. Она вам говорит, это карта общения птицы, да? Кстати, здесь птицы, не одна птичка, а много птичек вы общаетесь, она вам говорит, что в ее сердце есть «вы». Также по двойке кубков, да, то есть любовь по отношению к кому? Королю Пентаклей. Здесь все, в принципе, ясно. Другое дело, когда, когда вы решитесь на поступки, которые вы для себя задумали, вы должны понимать, что есть женщины, которые, ну как вам сказать, которые по солнышку, да, вот мы сегодня посмотрели, что женщина солнечная, они обладают такой, знаете, грацией такой, ну как бы не показывать наружу, да, не выливать как бы, есть такое выражение старинное, ссоры из избы, да, но как бы здесь немного не об этом. Они не показывают, им проще замкнуться, да, замолчать, чем, ну, показать какое-то, так вам сказать, когда они чувствуют рану, да, рану душевную в сердце, да, то вместо того, чтобы эту рану транслировать вам, либо как бы взять рапиру, да, взять эту, этот меч и нанести такую же рану, да, ну, то есть как бы по правосудию, да. Они предпочитают удалиться. Почему? Да потому что... Как вам сказать? Лучше не сказать плохое слово, чем сказать, а потом пожалеть. Вот об этом карта змеи, мудрости женщины, то есть Женщине было очень тяжело, скорее всего, по вот этой двоечке кубков Был какой-то момент тяжелый в ее ситуации с вами, да, с королем Пентакли Пентаклей. Но она предпочла, предпочла замолчать, чтобы потом возобновились ваши отношения С прекрасного чего-то, понимаете? Вот как здесь то есть возобновилось ваше общение сердечного уровня. Вот так прочитала я сегодня вашу историю. Вас очень много, но я прочитала ее во всех ипостасях, кем бы вы сейчас себя ни нашли. Сердце – это самое главное, что есть у человека. Да, у него есть также голова, мысли в ней – желания, которые его распирают, иногда противоречивые. Да? Мы все к чему-то стремимся, чего-то страстно желаем, иногда каких-то вещей, которые нам мешают э, двигаться вперед. Да? У нас у всех разный характер. Для кого-то пятерка мечей – это нормальная карта, он каждый день в ней проживает. Но если мы хотим, если мы хотим, чтобы у нас был Мир, а мир какой? Любовный. Да? Если мы спрашиваем, о чем она молчит. Да, она молчит о том, что она ждет вас. Вот так все просто. Ждет вас и карта сердца наоборот. чувства, сердца, общение. Ну а карта звезда это, в принципе, ваш звездный путь. Который здесь проигрался Всегда, когда говорю Всегда у меня звучит Иногда за кадром Голос моего котенка Семы Не пугайтесь Он, ну я не знаю почему Он всегда разговаривает А вообще, когда я не делаю Предсказания, да, он не разговаривает Ну он как бы так себя не ведет Не знаю, то ли он очень хочет поучаствовать, не знаю. Я была с вами очень откровенно сегодня, пыталась понять, прочувствовать вашу любимую женщину. Я могу сказать, здесь по сути, да, любовное, очень любовное чувство к вам. Молчит она именно об этом, потому что она хочет от вас действий, Хочет от вас чувств, понимаете? Чувств хочет. Она хочет этого солнечного признания, понимаете? Этого звездного какого-то какого нереального любовного приключения с вами. Вот об этом она молчит. Так что сегодня вы, если у вас вечер, вы прекрасно уснете, увидите классный сон. Если у вас утро, у вас будет классный день, с зарядом бодрости и осознавание того, что вас любят, любят кого? Короля Пентаклей. А то, что вы король Пентаклей это уже ничего себе! Вы ценный мужчина, понимаете? Пентакливый. Ну что ж, пишите, как у вас все там проигралось, насколько вы стали счастливее после этого расклада. Я уверена, что. Вы почувствовали себя ну, практически императором после этого расклада. Желаю вам скорейших встреч с вашей любимой женщиной. Встреч, каких любовных! Свиданий, каких пылких, поцелуев, каких горячих! И, конечно же, с вами всегда я ваша. Самая-самая чуткая душа, которая всегда знает, какую тему вы хотите, да? которая всегда с вами на связи, которая ощущает каждое сердечко, которое ее смотрит. Жду ваших активностей, жду ваших, естественно, подписок, кто у меня новый зашел. Радуюсь каждому новому сердечку, которое пришло Ко мне на канал. И знаете, могу сказать, что это лето особенное. В конце концов, 2020 бывает не так часто. <laughs> ну что ж, до новых встреч. Желаю вам, в общем, крутого времяпровождения. Ну, и до новых свиданий. Пока.